Привет всем пранкерам и тем, кого частенько разыгрывают. На обратной стороне провода, как и обычный Антон. Сегодня у вас появится отличная возможность отомстить своим обидчикам или же удивить впечатлительных друзей новыми, еще более изощренными пранками. В этом ролике я покажу вам самые безумные причиндалы, которые должны быть в чемоданчике любого уважающего себя приколиста. Поэтому скорее проверяйте лайк с подпиской на канал, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и погнали! А, кстати, комментарий дает плюс 100 к арме. Смотрели сериал «Ходячие мертвецы»? А помните этих страшных зомбиков с различными аномалиями? Жуткое зрелище, правда? И это как раз то, что нам нужно. Народ, вы только зацените этот криповый костюм. Он состоит из испачканной кровью рубашки и одного очень милого друга, который повис на плече парня, обхватив его ногами. Что-то мне подсказывает, что он явно не из тех, кто просто жаждет обнимашек. Если серьезно, я впервые вижу такого реалистичного кровососа. Он еще и какие-то странные звуки, вроде предсмертного хрипа, издает. Блин, очень надеюсь, что чувака не пустили на шаурму, а то мистер зомби какой-то слишком реалистичный. Батюшки! Парень, да у тебя дырище в голове. А еще к стоматологу сходить не помешало бы. И глаза нет. Потрепала же тебя жизнь, брат, понимаю. Так, ладно, если отойти от всех этих шуточек за 300, я могу смело заявить, что это лучшие маски-зомби среди тех, что я когда-либо видел. Сказать о том, что они выглядят очень эффектно и реально жутко, значит ничего не сказать. У каждой подобной маски есть своя особенность, заключающаяся в анимации. Тут вон глаз по орбите летает, там мозги видны, а здесь и вовсе червяки поселились во рту. Короче, ставлю им 10 зомби-лукасов из 10 Ой, колясочка! Наверное, в ней сладко спит какой-нибудь карапуз с розовыми щечками и соской во рту. ми ми, -ми. Так, стоп. Это нифига не корапус, а настоящий зомби-пус. Капец, до чего людей доводят пранки? Нет, нет, еще раз нет. Я отказываюсь такое комментировать. Я же, блин, как никак будущий отец, уже по чуть-чуть тренируюсь, а тут такие приколы. Ладно, не буду ворчать, как старый дед. Кукла зачетная, я бы реально повелся на такую подставу. Только это лучше ночью с ней не гулять и юным мамочкам на глаза не показываться а то у них и так нервы не к черту ну нафиг отец но ну ты видел видел так все народ срочно вызывайте священника сейчас как в крутых фильмах ужасов обряд ларицизма проводить будем от вас нужно следующее палец вверх который должен стоять под видосом и подписка на мой канал без этого ничего не выйдет Короче, думаю, вы уже узнали эту прекрасную барышню, ака-монахиню, ака-монашку-демона, ака И ака ака вот, то есть демона, так зовут по задумке. Что ж, выглядит костюмчик этой леди довольно жутковато. А еще этот ее мейк... Учитесь, блин, девушке. Вот как надо пользоваться косметикой. В общем, что могу сказать. Образ бомба. Грим, костюм, поведение. Этот парень определенно вжился в роль. Только вот я обнаружил одну недостающую деталь. Крест. Где крест? По-моему, его очень не хватает, хотя и без того видок суперский. Сюжет большинства современных фильмов ужасов завязан на какой-нибудь вселяющий страх кукле, одержимой демонами. Привет, Анабель, привет, Чаки. Поэтому я был просто обязан показать вам что-нибудь в этом духе. Тащите запасные штаны, потому что этот пранк с летающей призрачной куклой. Признаться честно, увидите что-нибудь подобное на улице сразу же дал бы по тапкам. Эффект неожиданности – все дела. Но назвать ее криповой я не могу. Кукла как кукла, немного потрепанные длинные волосы, белое платьишко и бледное лицо. Да блин, в любой детский зайдите и увидите там такую же жуткую, в кавычках, игрушку. Более того, это вы еще не знаете, что мои племянники с ними вытворяют. Вот это реально куклы для хорроров. А теперь представьте себе ситуацию. За окном солнечный осенний денек, вы тепло одеваетесь, берете с собой большую корзинку и отправляетесь с другом в лес, чтобы собрать грибов. Казалось бы, уже ничто не может испортить этот прекрасный день. Как вдруг в чаще леса вы замечаете дым. Естественно, любопытство заставляет вас подойти поближе, чтобы узнать, что же это такое. А там... А там... Ведьма! Вместе с воронами стоит, варит какое-то зелье, параллельно ворча себе что-то под нос. Жутко, правда? И вот только, блин, скажите, что нет. Как будто каждый день в лесу ведьм встречаешь. Короче, хоть это и кукла, которая при близком рассмотрении сразу же себя выдает, пранки с ней по-любому будут годными. Как минимум из-за того, что вряд ли найдется тот смельчак, что решит подойти. Вот вы сидите в своих компьютерах и не видите, что за окном уже зомби-апокалипсис начался. Не верите? Тогда вот смотрите, специально для вас я снял одного из кровососов, который полз по земле в сторону домов. У него были яркие красные глаза, открытый рот, отсутствовали обе ноги, а еще он постоянно крестел. Фух, пока на камеру все это дело записывал, чуть самого не сожрали. Так что будьте осторожнее. Пранки с оторванными руками – это беспроигрышный вариант. Классика. А с руками зомби, которые к тому же умеют двигать пальцами, это гарантированный испуг любого, даже самого стойкого бойца. Несмотря на то, что эта штуковина полностью пластиковая, а с внутренней стороны ладони у нее виден отсек для батареек, эффект получается зачетный. Только вот для большей зрелищности нужно выбрать какое-нибудь неочевидное место и заснять реакцию на скрытую камеру. О, у меня идея! Будь у меня такая рука, я бы точно ее спрятал в шкаф с шоколадками, чтобы любитель ночного перекуса крепче спал. Ха! Так, а здесь у нас летающий с помощью дрона призрак. Кстати, он мне чем-то напомнил Дементора из Гарри Поттера. Вам нет? Такой же невнятный по форме и, весь не считая головы, облаченный в черную мантию. Бу, Ну страшно, страшно, что тут сказать. Мне кажется, любые пранки с его участием в темное время суток будут выигрышными. Уже представляю себе это зрелище. Возвращается такой работяга поздним вечером домой, как вдруг на пути ему встречается нечто с развивающейся на ветру мантии, красным высоким воротником и опущенным вниз черепом. Хотя нет, лучше так не прикалываться, а то человек потом месяц на успокоительных сидеть будет. Ну, разве что только разочек. И над другом. Одержимость демоническими силами, обряд экзорцизма – все это стандартный сценарий для современных хорроров. Если это так впечатляет через экран, то вы только представьте себе реакцию человека в жизни. Впрочем, ее, видимо, уже кто-то проверил, раз существует подобный пранк. Для его реализации потребовалась самая обычная кровать с покачивающимся механизмом, потрепанная кукла, а также скрытое устройство, которое бы самостоятельно ее поднимало и опускало. А теперь добавьте к этому криков, страшных звуков, приглушите свет и вуаля! Кирпичная фабрика готова! Народ, я считаю, что это определенно фаворит нашего сегодняшнего выпуска. Ё-моё, что это, блин, такое? ха <смех> кукла-фараон? Не, серьёзно, мне одному она напомнила фараона. Обратите внимание на положение рук и вот эту штуку на голове, которая очень похожа на клафт, царский головной убор в Древнем Египте. Один из символов власти египетских фараонов. Пссс, в переводе на человеческий это самый обычный платок с полосатым рисунком. Только на этом совсем не пугающем манекене он черного цвета. Короче, не знаю, я не впечатлен. Может быть, суть пранка заключается в эффекте неожиданности, так как кукла там всячески дрыгается, кружится, свистит. Да, кстати, реально свистит. Может, было задумано чуть другое, но в итоге слышится отчетливый свист, который просто бьет по ушам. На этот раз нас попробуют удивить очередной страшный чувачок, который похож на Дементора. В отличие от всяких маленьких куколок, он реально огромный. В высоту, думаю, будет около двух метров. Демон-баскетболист получается. Или не демон? А кто это вообще? Кто-нибудь в курсе? По сути, он состоит лишь из головы и двух рук. Все остальное – это легкий костюм, развивающийся на ветру. И вот без шуток, в моем понимании, этот баскетболист будет лучше всяких там призрачных мини-куколок, вроде Чаки. Вот он реально криповый. Ставлю ему 10 из 10. Ничего себе, какой здоровяк! Костюм гориллы надо? Реально, вы только посмотрите, какой он огромный. Сюда, кстати, бы идеально подошел мем до и после обеда у бабушки. В костюм свободно помещается взрослый парень, и даже еще остается место. Я о таком только и мечтаю. Вообще, прикид гориллы – это лучшее, что придумали пранкеры. Но серьезно, что может быть страшнее, чем здоровенная обезьяна, которая выскочит на вас из кустов? А еще я просто большой фанат таких фильмов, как «Планета Рэмпейдж, «Рэмпэйдж», «Кинг-Конг» и так далее. Вау, вау, и еще раз вау! Народ, вы знаете, кто такой Уги-Буги? Надеюсь, что да, и что вы смотрели мультфильм «Кошмар перед Рождеством». А если нет, то обязательно посмотрите. Прямо перед праздником. Хе-хе-хе. По сути, Уги-Буги – это оживший мешок, имеющий голову и конечности. У него пустые черные глаза и большой рот, растянутый в улыбке. Губ и носа нет. Из шагов у Уги-Буги иногда вылезают букашки или черви, но его, кажется, они совсем не беспокоят. Интересно мне взглянуть на того, кто этого монстра придумал. Я бы точно задал ему единственный интересующий меня вопрос. Чувак, ты под какими конфетами это делал? Знаете, чего я боюсь больше всего? Хотите, покажу? Впрочем, я все равно покажу. Этот малыш – единственное, что может заставить меня взрослого мужика чуть ли не пищать от страха. Да, речь идет об вот этом вот паучке. Хотя, каком паучке? Это целый паучище. тарантул. Он очень похож на настоящего – у меня от одной этой мысли пробегают мурашки по коже. Даже если бы я знал, что это всего лишь игрушка, я бы все равно не взял ее на руки. Ну нафиг. А, забыл же рассказать самое главное, она радиоуправляемая. То есть можно спрятаться где-нибудь за стенкой и дистанционно контролировать паука. Я даже представить боюсь, какая будет реакция у прохожих. Надеюсь, у них нет проблем с сердцем. А это еще одна топовая вещь для пранков, на сей раз представляющая собой интересное ä, украшение вашей двери. Тем более скоро Хэллоуин, в общем сейчас увидите. Это такая вешалка чучела в виде бабы-яги или какой-то похожей на нее колдуньи. Прикольно то, что ею можно двигать, находясь дома, и в качестве сопровождения таинственным голосом как-то удивлять прохожих. В общем, можно, не знаю, сделать из такой бабы яги ответственную за конфеты, или просто представить ее в виде пробравшейся вовнутрь злодейки. Ну короче, тут чисто дело вашей фантазии, но пугало реально интересное. Ну а на этом все, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же, подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победил Виктор Викторович. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!